Привет всем. Тема нашего сегодняшнего видео назначение как работает ламбда зонд. Что это? Простые секреты как с помощью сканера обд 2 оценить и проверить кислородный датчик и работу двигателя. Функция кислородного датчика и проверка. О том что такое ламбда зонд и для чего он нужен к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Ламбдазонд это кислородный татчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах старания двигателя. Он способен своевременно предупредить мозг автомобиля и автовладельца о дестабилизации стабилизации рабочего процесса в двигателе. Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому ее работу необходимо постоянно контролировать и мониторить. Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку мозгу автомобиля о том, какое количество кислорода содержит выхлопную смесь на выпускном коллекторе. А ЭБУ, исходя по сигналам кислородного тачика, в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха в камере сгорания. ЭБУ и исполнительные механизмы автомобиля запрограммированы так, чтобы в камере сгорания двигателя попадала бензин и воздух строго по соотношениям 1 к 14,7 десятых. Такое соотношение обязательно для того, чтобы получить оптимальную мощность и минимальное загрязнение окружающей среды. Это доказано по-научному. Если двигатель исправен, ЭБУ количество соотношений бензина и воздуха контролирует с помощью татчика массового расхода воздуха. Но если какой-то узел, деталь двигателя, повреждено, тогда само собой ЭБУ не может контролировать и регулировать нормальный процесс работы двигателя без дополнительного устройства. Один из неисправностей в двигателе может быть неисправность катушки зажигания или неисправность фасунки, например. Также может в двигателе иметься подсос воздуха. И обязательное научное условие соотношения горючего и воздуха нарушается. В таком случае нас спасает датчик кислорода. Лямбда-зонд. Я этот датчик еще называю датчик таверяй, но проверяй. Королева всех датчиков на двигателе. С помощью этого датчика, если сказать на простом языке и более понятливые, в Передается информация о составе, о количестве кислорода в выхлопном трубе. Потом эту информацию ЭБУ подсчитывает по заданным математическим формулам. Какое количество воздуха и бензина в данный момент попало в камеры сгорания. И высчитывает ламбда коэффициент. Если ламбда больше единицы, смесь в камере сгорания бедный. В ней недостаток горючего вещества и излишек кислорода. После этого ЭБУ пытается отрегулировать и в следующем цикле в камере сгорания добавлять количество горючего. При альфа меньше единице в смеси недостаток кислорода и излишек горючего вещества. Такая смесь называется богатой, и на следующий цикл ЭБУ пытается уменьшить количество подаваемого к камеры камере с каране. То есть из этого выходит, что если в двигателе возникает хоть небольшая неполадка, ЭБУ с помощью полеченным данных из ламбда -зонда пытается регулировать неполадку, чтобы первый из-за попадания многого бензина в камеры сгорания мы не получили повышенный расход топлива. Второе. Из-за попадания в камеры сгорания малого количества бензина мы не теряли мощность двигателя. Третий и в конце концов что мы получили на выхлопе максимально чистый, отработанный газ соответствующий экологическим нормам. Если выхлоп у нас на трубе получается слишком токсичный, это вызвано тем, что у нас стокла лампдазонд или неполадка в двигателе критический и ЭБУ не справляется с этой проломкой. В таком случае мы в итоге получаем троение двигателя и если троение перебой нету, чувствуется потеря мощности или перерасход топлива. На приборной панельке выскакивает значок «Чек», который нам говорит, что пора в мастерской и нужно исправить поломку. Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика тоже могут появиться неисправности. Каждый лямбда-зонд имеет свой ресурс после выработки которого он может начать работать неправильно или просто сломаться. Также он может просто забиться. В этом случае можно попытаться произвести ее восстановление с помощью очистки. Но для начала его нужно проверить. Если причина поломки в катушке зажигания в свече, в форсунке или, например, в вещете из строя клапана, то это понятно. И есть об этом много инструкций в интернете. Но так как в этом видео речь идет именно об лямдазонде, интересно, как ее проверить. Об этом тоже есть много инструкций и видео в интернете. На Ютубе, если набрать в поиске, как проверить лямбдазонд есть множество материалов, где мама, папа, дочь рассказывают, как можно проверить кислородный тачик старого образца. Но дело усложняется тем, что в последнее время почаще стали применять в современных двигателях современные широкополосные пятипроводные лямдозонды И это утрудняет дело в диагностике. Но не стоит отчаиваться. Я перечитал много инструкций, материалей и об этом поговорим в другом видео. Так как много придется тут рассказывать. Если легко можно проверить простой ламбда -зонд, то как правильно проверить пятипроводные ламбда это довольно деликатная тема. Такие лямбда раньше устанавливались только на дорогих, эксклюзивных машинах. Тут, в этом видео, только лишь покажу простые секреты, как с помощью простого сканера куда смотреть, чтобы оценить работу нашего двигателя и косвенно оценить, работает вообще или нет лямбда. Вот почему я советую приобрести хотя простой сканер OBD2. Ссылки для покупки на AliExpress оставлю ниже в описании этого видео. Для меня, например, удобнее посмотреть данные с помощью программки Moto Data ABD. Скачать и установить ее на смартфоне можно с Google Play Market. Можно, конечно, и использовать другие программы. Значит, заводим двигатель. Крем ее до 90 градусов Цельсия. С помощью нашего ELM327 и программки Motortata OBD-2 подключаемся к EBU двигателя. Потом нам нужен текущие данные двигателя и цифровая панель. Самый интересный из этих величин – коэффициент избитка воздуха. Татчик состава топливно-воздушной смеси. Идеальное значение для этих танных единичка. И оно должно меняться и подпрыгивать туда-сюда незначительно, если татчик лямбда жив. Также данные в окошке татчик состава топливно-воздушной смеси. Ток в миллиамперах в идеале должно ноль, но если пятипроводная широкополосная лямда, кислородный датчик жив, она должна подпрыгивать незначительно от минус до плюс значений, около нуля. Также самые важные величины это кратковременная и долговременные топливные коррекции. Кратковременная коррекция при исправном тачке лямда должна меняться незначительно в пределах от минус 5 до плюс 5. Долговременная топливная коррекция это средний показатель кратковременной коррекции на каком-то промежутке времени. И показывает какое процентное количество топлива добавляется в камере с горанием если в двигателе какие-то неполадки. Идеальное значение 0. Но, конечно, идеально наш двигатель никогда не будет работать. И считается нормальным, если эти значения укладываются от минус 5 до плюс 5. Это будет означать, что серьезных неполадок в нашем двигателе нет. Чем больше эта цифра, в сторону минус или плюс, тем серьезнее неполадка в двигателе. Но, как уверяют специалисты, от минус 10 до плюс 10 – это допустимые значения. Хотя эти данные сканера нам может показывать, что лямда работает, но для нас главное – качество. Как она вообще работает? Качественно или плохо? Ну и об этом расскажу в другом видео, как перепроверить, действительно качественно работает кислородный татчик или нет. Сейчас хочу попрощаться. Просто, если этот видео было для кого-то полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и на кнопку «Нравится». Пишите ваши комментарии о вашем опыте и внесите ваш вклад в развитие нашего канала. Спасибо всем за внимание.